Привет! Сегодняшний сеанс имеет за собой одну единственную цель ⁇ включить на полную душевное тепло. Это когда ты чувствуешь, что ты связан с человеком не только какими-то фактами, временем, событиями. И даже не только эмоциями. Вы связаны чем-то большим. Такая душевная связь, душевная близость. Она обычно есть между хорошими друзьями, между родственниками. В детстве мы очень часто неосознанно это проживаем по отношению к матери, к сестрам, братьям к отцу бабушкам дедушкам когда думаешь о человеке и чувствуешь что вот он родной твой человек что-то очень родное близкое и теплое и именно это состояние мы в этом сеансе сегодня будем включать и для этого Сядь поудобнее, позволь себе принять максимально комфортное положение тела, закрыть глаза, расслабить лоб и веки, сделать глубокое дыхание, сначала вдох, а потом и выдох. И почувствуй одновременно за вдохом, как тело наполняется каким-то убаюкивающим комфортом. А на выдохе тело начинает расслабляться, и этот комфорт вдоха начинает распространяться по всему телу. И снова вдох. Мы вдыхаем комфорт и безопасность и выдох. А этот комфорт и безопасность мы опускаем по телу, распространяем его в каждую клеточку нас. Продолжай дышать плавно и медленно делая достаточно глубокие вдохи и достаточно расслабляющие выдохи. И параллельно с этим начни обращать внимание, что помимо того, что ты расслабляешь свой лоб и веки, также своим вниманием ты начинаешь расслаблять и всю голову, шею, плечи. И позволь себе пройтись вниманием по всему твоему телу, от макушки до кончиков пальцев ног. И чем больше ты проходишься вниманием, тем сильнее расслабляется твое тело. А чем сильнее расслабляется тело, тем более комфортно ты себя чувствуешь. И продолжая уделять внимание своему телу, позволяя себе дышать в унисон с какой-то внутренней частью тебя, которая всегда с тобой, но которую мы иногда не слышим. Не так важно, понимаешь ли ты, что это за часть и где она внутри тебя находится. Просто позволь себе настраиваются на некую часть себя, ту часть, которая отвечает за душевную теплоту, умение сопереживать, умение радоваться жизни и проживать жизнь ярко и насыщенно. И мысленно, продолжая вниманием расслаблять свое тело, Настраивайся на эту часть и дыши с ней в унисон. Вдох. Выдох. И после того, как ты в очередной раз проходишь вниманием по своему телу, с каждым разом расслабляя все более и более, каждую клеточку тебя, начни уделять внимание этой внутренней части тебя. Эта часть, которая может чувствовать близость с другими людьми. Эта часть, которой нужен какой-то определенный эмоциональный Опыт, определенные чувственные переживания — это часть, которая позволяет чувствовать близость с людьми и с миром вокруг. Позволь себе чувствовать близость с людьми и миром вокруг. Позволь себе почувствовать, что весь мир и люди вокруг становятся для тебя чем-то родным, чем-то близким. И мне интересно, помнишь ли ты, как это чувствовать душевную связь с кем-то из людей? Возможно, в твоей жизни был такой человек, может быть, в детстве, может быть, кто-то из ближайших родственников, с которым у тебя была крепкая душевная теплота, общение, состояние, как будто это самый близкий человек в твоей жизни. Позволь этому состоянию Начать плавно раскручиваться внутри тебя с каждым вдохом и выдохом, раскачивая это состояние все шире и глубже во всю глубину твоей личности и во всю ширь твоих тел как физического, так и иных. Представь этого человека рядом с собой. Почувствуй эту связь, это душевное тепло. Почувствуй, в какой части твоего тела возникает эта душевная теплота. Представь этого человека во всех деталях, посмотри ему в глаза, увидь в них отражение чего-то божественного. Почувствуй, что этот человек несет в себе частичку чего-то важного для тебя, чего-то духовного и Божественного. Настройся на эту душевную теплоту и позволь себе увеличивать степень и глубину этого чувства. А теперь представь позади себя маму и папу, не так важно, является ли это тем самым человеком, которого ты себе представил, просто представь своих родителей позади себя и почувствуй, как от тебя к ним идет это душевное тепло. Душевная теплота, близость, радушие. Не так важно, какие между вами были взаимоотношения или есть. Это состояние душевной близости растворяет все. Все невзгоды, все боли обиды, страх, недоверие, обвинение, чувство вины или стыда. Есть только душевное тепло, которое гораздо светлее и важнее всего остального, что между вами происходило в жизни и почувствуй, как от родителей к тебе тоже идет это душевное тепло, как оно проникает в тебя. И вместе с этим душевным теплом приходит поддержка, ощущение заботы и безопасности. В этой связи которая между вами сейчас. Появляется доверие и возможность быть и проявляться такими, какими вы есть, не боясь осуждения, критики, упреков или негодования. Почувствуй, как раскрываются на новом уровне ваши отношения, когда есть это душевное тепло и абсолютное принятие. Теперь представь еще своих родственников, родителей своих родителей, своих бабушек и дедушек, и почувствуй как от Тебя к ним тоже идет тепло, эта душевная теплота. От Тебя к ним, от них к Тебе. И как от бабушек и дедушек, эта душевная теплота идет к Твоим родителям, а от них обратно, а также к Тебе. Почувствуй, как между всеми вами создается поле, поле душевной теплоты, где от каждого к каждому идет душевная теплота и радушие. Почувствуй, что это поле меняет в твоем сознании где каждый рад каждому каждый готов и поддерживает каждого где каждый готов заботиться и заботиться о каждом и позволь Представлять себе еще родственников, своих прабабушек, прадедушек, двоюродных братьев, сестер, родных своих братьев и сестер, возможно, своих детей, внуков, племянников. Создавая в своем окружении, в своем текущем внутреннем пространстве, всех своих родственников, которые у тебя есть, о которых ты знаешь и о которых ты никогда не слышал или которые тебе никогда не были ведомы, но они всегда незримо присутствовали в твоем подсознании. Позволь этой большой семье разворачиваются вокруг тебя, создавая общее глубокое душевное пространство, где от каждого к каждому идет тепло души, идет поток радости, безусловной любви и принятия. где каждый рад каждому, где ты можешь подойти к любому из своих родственников, и тебя встретят добрые, любящие глаза, готовые всегда выслушать, поддержать, помочь. Чувствуй это душевное тепло, и позволить всем своим родственникам, каждому из них, как прямым, так, возможно, и косвенным чувствовать это душевное тепло и чувствовать близость с другими людьми, ощущение родства, ощущение того, что ты — часть чего-то большего, что у тебя есть в этом мире кто-то, кто разделяет твои чувства, кого ты рад видеть, с кем ты чувствуешь нерушимую связь и чье наличие в жизни очень важно и ценно для тебя. И ощути это также с другой стороны, что для кого-то ты тоже представляешь огромную ценность и важность в их жизни. Почувствую, как это душевное тепло растворяет все невзгоды, все обиды, претензии позволяет насладиться душевным общением и стать более зрелой личностью, самодостаточной, которая может жить сама по себе, не от других, но при этом очень ценит, что в ее жизни есть кто-то, с кем можно чувствовать себя так. Чувствовать себя на одной волне. Чувствовать, что рядом есть близкий и родной человек. А теперь позволит ему душевному теплу разрастаться в тебе еще шире, во все стороны, за пределы твоего тела, за пределы комнаты, в которой ты находишься, за пределы дома, в котором ты находишься. И пусть это душевное тепло, Идет дальше, охватывая каждого человека, каждое живое существо, которое попадается на пути твоего внимания. И позволь себе расширяться все дальше и шире, настолько, насколько сейчас есть готовность шире И почувствуй, что чем больше ты отдаешь душевного тепла вокруг, тем больше его становится в твоей жизни, тем больше в твоей жизни появляется родных и близких людей, которые доверяют тебе и которым ты тоже же можешь доверять и чем большее количество людей ты охватываешь тем больше безопасности ты начинаешь себя чувствовать ведь твое душевное тепло находит отклик каждом живом существе включая что-то более глубокое чем просто социальное общение что-то что позволяет тебе быть ценным и важным для людей вокруг и что-то что позволяет тебе Чувствовать ценность и важность мира и людей вокруг тебя. Продолжай расширяться своим душевным теплом далеко за пределы этой планеты, галактики, вселенной бесконечности. И насладись этим состоянием столько, сколько тебе сейчас нужно на это время. Минута, час, весь день или до конца твоей жизни. Ведь ты можешь нести это состояние в любой момент времени, каждую секунду, просто вспомнив что душевное тепло, оно всегда с тобой, идет от тебя, и чем больше ты его проявляешь, тем больше его становится, и тем больше его возвращается к тебе обратно.